Итак, всем привет! С вами канал Про, И сегодня у нас будет тест аккумуляторной батареи Очень часто люди сталкиваются с такой проблемой, что, например, вы катаетесь на машине и не знаете, насколько хватит вашей аккумуляторной батареи Рабочая она, не рабочая? Как проверить данную аккумуляторную батарею? В данном случае у нас есть вот такой вот специальный тестер Этим тестером мы проверим, насколько аккумуляторная батарея у нас еще живая Все параметры она покажет то есть как бы У нас в данном случае предоставлена вот такая батарейка Это аккумулятор японский, нова. Ему уже около сколько, 3, 3 года ну да. Короче, около 3 лет Первый год она бегала, на второй год уже стало хуже И потом она стояла Сейчас у нас получилось так, что она потихоньку подсыхала. У нас не было достаточно воды, чтобы полностью ее поставить на зарядку. Потому что вот здесь это показано на этом аккумуляторе. Две позиции, это нижняя минимальная позиция для плотности самого аккумулятора и верхняя максимальная допустимая высота уровня воды. То есть это то есть, грубо говоря, ниже вот этой полоски у вас уровень воды будет уже доставать до бана. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы уровень воды не был ниже этого уровня. То есть вот так вот мы смотрим внимательно. Вот она. Здесь мы сейчас видим, видно? Mm -hmm. Здесь мы сейчас видим, вот у нас весь уровень чуть-чуть ниже вот этой полосы. То есть вот этот самый предел, в этом должно быть именно количество самой жидкости, самого электролита и воды. Хотелось бы дополнить именно то, что в данном случае у нас аккумулятор очень долго стоял. Мы сейчас посмотрим, сколько его достаточная плотность. Мы долили воды и посмотрим, сколько он сейчас. И после зарядки посмотрим, сколько он покажет мощности. То есть жива ли еще батарейка или не живая. Берем, короче, тестер Подключаем его. Так, плюс сюда, минус сюда. Смотрим. Тест батарейки. Так, так, так. Так, так язык можно поставить. Интересно, какой найдем. Русский, наверное, да? Или исп испанский? Вот выбор текста, выбор языка. Так, выбор текста. Так, как и Б теста Нормальная батарея. Так, выбор входов. Так, нормальная батарея, так. J -B -S -E -M -S. Короче возьмем простую так и нажимаем так выбор рейтинга 500 ампер сколько он там ну короче приблизительно возьмем 500 и этот, наверное, тестирование насколько у нас эта батарейка сейчас покажет итак смотрим вольтаж здесь 1303 371 ампер то есть ее пусковое пусковое износ написано хорошая кб то есть она еще живая и сок вот тут указано стопроцентный то есть батарейка в принципе хорошая а это из 100 процентов вот она показана 55 процентов то есть батарейка еще рабочая это означает, что пару лет еще аккумулятор будет работать, то есть и при нормальном пользовании батарейка будет рабочая. Если будет процент содержания ниже 40 процентов, то батарейка уже плохо и она начинает потихо сдыхать. И перво-наперво хочу дополнить, что батарейка начинает дохнуть только тогда, когда она начинает усыхать. Плотность падает и начинаются оголяться сами банки. И это уже в ведет к сульфатации, то есть с, сами пластины начинают с верхних позиций набиваться э, этими реаги, ну, реактивами уже отработавшими и начинается сульфатация, то есть забиваются пластины из-за этого у вас начинает потихоньку дохнуть батарейка, поэтому ни в коем случае не допускайте. Уровень Должен быть всегда в допуске. То есть должно всегда быть нужно. Вот на данных аккумуляторах эта позиция есть. Даже батарейка прозрачная. Не на всех она существует. Но здесь удобно. Японцы в этом плане, конечно, умные, хитрожопые. В этом плане, что на этих батарейках есть, есть как проверить. На других батарейках такого нету. Поэтому мы сейчас посмотрим, зарядим. И сколько вообще и потом проверим еще раз этим аппаратом данную батарейку. Для того, чтобы та жидкость, которую мы добавили, это дистиллированная вода, смешалась с той кислотой, которая находится внутри. То есть электролита перемешалась для того, чтобы все это было равномерно. То есть для этого нужно перекипятить батарейку. То есть вы поставите ее на зарядку в среднем на 2-3 часа. А лучше на 4, чтобы она перекипела и мы посмотрим потом состояние батарейки, но батарейка еще хорошая, показана она хорошая она живая, она рабочая ей просто тупо не хватает плотности плотность это вот на самая 55% ну все, смотрим сюда амперметр здесь показывает нам что при зарядном токе, вот смотрим, да, при 4 амперов она показывает здесь меньше 2 ампер на 6 амперах она показывает всего 3 ампера, хотя по идее должна показывать намного меньше. Ну сейчас вот дождемся, пока стрелочка упадет. Хотя бы там до 1 ампера, тогда уже будет сразу понятно, что больше заряда уже не требуется. Ждем 2-3 часа. Итак, зарядка у нас подошла к концу. Мы подождали около 2,5. Сколько? 2,5 часа. Сколько мы заряжали? Нет, ну короче, два с половиной часа, нет. оно прошло Сейчас мы для начала посмотрим, что нам покажет этот данный аппарат От фирмы Ancel bst 100 Посмотрим состояние ее Для начала тут написано в режиме заряда Посмотрим, как себя батарея покажет Ну естественно, потом отключим и посмотрим Как она себя покажет Поехали Так, так, так, так. Заряд еще идет, то есть как бы я не выключаю. У нас маш... аккумулятор стоял на зарядке 6 ампер, Два с половиной часа заряжался. Сейчас проверим по состоянию заряда, как он себя поведет. Лишь бы мне не долболог. Да. Ага, плюс. Красный плюс, черный минус. Поехали. Но Так Интер так. Что-то херня Ничего не показывает Это что Неправильно подключили А Здесь получается Зарядный ток выше намного Поэтому нам не получится проверить так, ладно, тогда отключаем все это добро и смотрим состояние. Вот. Теперь он показывает нормально. То есть, по факту, когда э, в режиме заряда на машине, там идет в среднем 13,8, не больше 14. Так как у нас заряд доток 6 ампер, поэтому ну в принципе я думаю вы сами уже все перемножите. Для тех, кто не знает, как замеряется ампераж, ампира... эта мощность делится на количество... Ой, забыл уже, как это делится. Короче, ладно, не будем заморачиваться. Сейчас посмотрим состояние самого... Так, как и Б теста И погнали. Запуск. Батарея у нас, естественно, нормальная. Стандартная кальцевая. И погнал. Тестирование. Как себя будет вести на, так, сам батарей, сама батарейка после зарядки. Считай, включили только-только. у -только. на 43%, все, батарейка по сути уже умирает. Это говорит о том, что она уже вот, сопротивление 909, то есть уже даже сопротивления у нее нет. Это говорит о том, что батарейка уже дохнет. 43% это уже показатель того, что батарейка реально сдохла. И здесь у 13.9 это уже заряд показывает. Пусковой ток 327 ампер, по факту батарейка уже умерла. Ни хрена ты с ней не сделаешь. И по сути как бы это уже все. То есть скорее всего в этой батарее уже был конкретный перегрев. И случилась вот такая... То есть батарейка замените, это говорит о том, что в этом месте случился перегрев. То есть пластины где-то уже сомкнулись и уже где-то что-то там замыкает. Поэтому уже ничего ему в принципе уже не поможет. Только допинать его останется и все. Вот так вот. То есть батарейка сдохла. Начну сейчас с того, что данное видео было записано сейчас по факту уже это на видео вы смотрите как будто бы это единственный единый видос, но сейчас мы получается провели это второй раз. Дело в том, что хозяин данной самой батарейки не прошло буквально и часа, как он просто снимает ее зарядки и уехал нахрен и хрен пойми куда. Суть в чем? Дело в том, что этот видос мы записываем сейчас уже повторно. То есть что у нас получается? Сама по себе аккумуляторная батарея, для того, чтобы вы все понимали, как она себя ведет, потому что многие думают, что аккумуляторная батарейка сама по себе, она типа вечная. Да ни хрена подобного, нифига она не вечная. Суть в том, конкретно человек столкнулся с такой проблемой, что у него случилось? в данном случае мы в прошлый раз далили ему воды в аккумулятор и хотели поставить на зарядку естественно протестировать батарейку случилось то, что при постоянном заряде данная аккумуляторная батарея просто-напросто уже сама по себе не проводила ток это означает, что сами по себе пластины внутри аккумуляторной батареи уже начали плавиться и смыкаться, замыкаться и дело в том, что как только такая ситуация случается Начинается сульфатация и между собой, грубо говоря, все, уже пластины начинают залипать и слепаться Из-за этого уже у вас не получится восстановить батарейку. Ситуация происходит именно из-за того, что... Постоянное низкое содержание жидкости в аккумуляторе именно приводит к залипанию пластин. И если залипание уже произошло, ваша батарейка начинает от постоянного заряда перегреваться и жидкость начинает просто-напросто выкипать из ваших банок. И просто начинается можно сказать, снаружи грубо говоря, все начинает обливаться электролитом даже через пробки. И этого вы ничего не сделаете. Может только случиться то, что корпус самого аккумулятора при постоянном перегреве может просто-напросто лопать и вся жидкость у вас вытечет. Нет, этого не может быть. Еще как может. Поэтому ни в коем случае, если у вас постоянно, как, -то, как, -то, как -то, проще сказать, если у вас случилась такая ситуация и у вас вот такой же, как эмулятор, как мы видим, нова, он хорошо, у него прозрачный корпус, это дает вам дополнительный бонус возможность, что если вы вдруг ситуация, да, вот случилась Перестало заряжаться. Обращайте внимание, что на заряд самого аккумулятора, на состояние его. Если вы увидели, что ниже уровня, ниже положено, у вас там два уровня, Если у вас показание электролита будет ниже положенного уровня, здесь у вас сверху будут, начнется уже сульфатация, как только сульфатация начинает здесь забивать ваши пластины, пластины начинает перегреваться и пластины начинает между собой просто-напросто там уже контактировать и из-за этого начинает уже дохнуть батарейка. Поэтому имейте в виду, в этом случае аккумулятор может уже просто-напросто сдохнуть. сейчас я сомневаюсь что он сдох, но попробуем дождаться аппарата, который у нас будем делать десульфатацию, это уже будет в данном ролике, посмотрим как дальше будет. сейчас по факту еще раз покажем, посмотрим, протестируем данную аккумуляторную батарейку по состоянию, еще раз покажем КБ теста, батарея нормальная, кальцевая стандартная и погнал. Естественно, она покажет то же самое, даже спустя буквально 2-3 минуты, которые мы уже сделали. Вот показывает 44 сох, ну уже замените, то есть емкость еще падает еще ниже, это сопротивление, чтобы вы понимали, вот это вот это входящее сопротивление. Вот так вот. То есть... Даже после этого все показатели падают. Общий план. Поэтому всегда имейте в виду, если вы хотите продлить срок службы вашего аккумулятора, и вы, у вас э, бывает что корпус не такой прозрачный, как на этом, всегда следите за уровнем жидкости в вашем аккумуляторе. После каждого лета, если у вас обслуживаемый аккумулятор, После каждого лета берете, покупаете в магазине, э, автомагазине, в любом продаются дистиллированная вода. Это дистиллят, чтобы вы понимали. Это не простая вода из-под крана. Это не вода из бутылок, это не минералочка. Это простое H2O. В нем, кроме H2O, ни хрена нету. Поэтому имейте в виду, подливайте хотя бы воды. После каждого лета э, я... В каких-то роликах уже указывал, что именно вот такого плана обслуживаемые аккумуляторы буквально через год теряет у себя в жидкости около 600 миллилитров жидкости у себя. То есть он потихоньку начинает влагу испарять. Этого вы не избежите, поэтому всегда подливайте жидкости в ваш аккумулятор. И тогда вы ускорите, точнее продлите службы вашего аккумулятора и не нужно будет постоянно через тесты прогонять надеюсь для кого-то ролик был полезен для кого-то поделитесь этим роликом с друзьями если вдруг люди не понимают у меня сдох аккумулятор он думает что у него там что-то там плохо заряжает блин дело не в этом естественно вам нужно проверить состояние самого аккумулятора и проверить его там сопротивление, сколько у него там мощность. Потому что если вот у него состояние плохое, он будет постоянно разряжаться. Он будет сам по себе разряжаться, даже тупо стоя у вас под окнами машины. Ничего вы не сделаете. Даже некоторые думают, что там лампочку забыл выключить там или еще что-то. Нет, бывают утечки тока происходят, но это все это мелочи. Я говорю, это такая мелочь. И если происходит у вас такая, что у вас постоянно тупо садится аккумулятор, имейте в виду проверяйте уровень жидкости в вашем аккумуляторе надеюсь уже повторяюсь на этом ролике заканчиваю ставьте классы, подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями оставляйте комментарии, если у кого-то такая же проблема со своим аккумулятором на этом я закончу всем спасибо за просмотр и всем пока Thank you.